Так, друзья, всем привет, у нас проехали покупатели по поросят и берут пять с этой партии и пять с той партии, проехал с Волчанского района. Вот, задержать, именно так понравилось? Кабас, а -а -а. кабасы? своих Ну, давай, понравилось, значит, вот. Вот туда, в эту, Попробуем. На, кого-то. А, ну-ка, у меня то, что ну так. ну вот давай высочай. Стройно, красиво. сразу. Да, мужики ну, мы просто в форме лучше пьем. Свиня, то Ну а тут давай чисто, а скидка тут свинок? Ну мы сейчас там выбираем Давай, два кабанчика отсюда и, и три. Все же Еще. Вот одну, да? Ну, давай, четыре же беленькую. Давай, еще свинку одну. Ага. I'm too high Захватывайте с возниматым, Друг ну их же 50 на 50 то не А новые клетки уже будут ну, для всех стресс. Новая клетка. Там прошли цей этап, ничего страшного. То стресс переживут. Удобно ну, с да? Ну да, <смех> Не, ну по территории, да, если... Не, по территории, да, я так отсюда забираю, так по два раньше, вот, а так сюда, на тачке, перейдись. Еще хотел вопрос так и задать, а сколько ну? надо минимальную площадь для свиноматки? Вот, ну, вот, выделять в сараи? В идеале 2х3. 2 на 3 это в идеале? Ну, а да. если 2х2,5, то они мают? 2х2,5, тоже нормально. Да, 2х2,5. Баганя Квузько, допустим, как мне и там поросили, где мы брали поросят, Ну там 1,5 на два 2,60. Малый справится. На 1 квадрате и Балинин давал стены. Друзья, вот те, кто переживал за свиномата, которые стояли в станках. Все, вот от примера Грязана. Она первая заехала в столов. И все, я ее перегнал в общую клетку. Посадил вместе с Нюшей. Двоем. Вот. вот обезьянка. И нюшка. Они теперь вдвоем отдыхают Сейчас у меня следующая навыка. Следующая навыка будет вот так. Тупо меняется свиноматкой большой, дюрчинкой. Это уберем отсюда. И так постепенно я их буду убирать и будем.. Каждому давать свободу. Погуляет и потом во время опороса опять. Это выкармливает, это человек заказал поросят по-моему, с Италии, да? С Италии приедет, соберет поросят. Вот смотрите, как, как, э, как загонять свиноматку в стану, как я загоняю. Вот, к примеру, стану. Мне надо загнать. Открываю. Открываю. Все. Ей только сюда. Ну а туда насыпаю коробку. И также были э, комментарии, когда я красил станки. Оцинкованные станки. Они все оцинкованные. Я покрасил. На оцинковке не держится краска. По-моему, писал день Денис, вот уже 40 дней. Или 50, как она тут очухается и трется, Но ну, она весь опорос, выкормила их месяц, и до опороса еще здесь была. Вот покажи мне хоть где на оцинковке слезла краска, хотя бы в одном месте. Это для тех, кто пишет, ну, не думая. Ну, не думая и не знаю. Это во-первых. Во-вторых. следующую станок будем ставить вот, вот эту рыжку. Рыжка, может, не или куха? Рыжку. Рыжку первую. Большой станок. А потом машку. Вот, вот. А потом машку. Ширвандрас Я вам скажу, они подрастают Подрастают, ну так, не скажешь, что сильно брызгают Так, как и должны расти Я им еще раз говорю, что даю только ячмень Пшеница и горох Ну подрастают, я думаю, месяца через два уже будем поклевать это получается сентябрь, хотя в ноябре, наверное, будем уже покрывать, пропустим первый загул и в ноябре покроем уже, ну, кого покроем, кого не покроем, это ж такое дело. Вообще, ну, потихоньку-потихоньку вымазываются не сарай, вымазывают клетку, вымазывают профлист, металл если. было новое аккуратное чистенькое, ну, понятно, что оно такое не будет, но все равно чистоту... Поддерживаем по возможности, убираем, подсыпаем опилочки и так дальше. Эту ждем, сейчас должна загулять на днях. Вот эту покроем и те две, что я тоже отсадил вместе. Поросятам представьте, я таким образом даю крышка, скотбочки 50-литровой и гирка 10-килограммовая. По чуть-чуть насыпаю они помножку. И они бегают тебе веселяться. Едят из свиномаски молоко и свой представьте молоко. Это если ты смотришь с Италии, это твои поросят. Эту мы будем делать выбраковку. пойдет станок тоже освободится ну и вот поросятка получается э -э, четвертый день четвертый день поносов нет, но ну, мы это утром убирали но ну, такие куцелки как он лежат какашки хорошие поносов я еще раз повторю кто не в курсе у меня вот, ну, давно уже. Редко, чтобы были, я так скажу. Бывает, но очень-очень редко. Вон, видно, сходили в туалет. В уголку. Это четвертый день после отъема. Это уже у них должен быть поносный день. Ну, поносные дни вот это. Вчера, сегодня. И также самое здесь давайте посмотрим. А ну понаваливали. Ну да, целый Гуцелки. Густые, видите? Лежат. И, ну, это у меня уже какой подряд выводок, что я перехожу без поносов вообще. О, водичку уже привыкли пить. Эти самые дольше учились воду пить. ну привыкли. И вот этот именно выводок, не знаю, они аж в конце дня, как я их перевел, в конце дня там что-то начали пробовать. Так все другие вот эти нормально до поилки привыкли. Сразу. Хотя все были на кастрюльке. Так, поросят забрали этих 10 штук. Завтра еще человек приедет, возьмет. И потом еще приедут, тоже возьмут. И на этом вопрос будет по поросятам закрыт. Вот так, друзья. Ну а эти клеточки свободные. Я тут, когда поросят, всех позабирают. Поубираю, опять продезинфицирую и все. И опять будем ждать следующий выводок. Забирать эти. кантору, Кантеровый там должен быть опорос. Ну и а так чисто будет для отъема и доращивания. Отъем и доращивание. Хороший такой сарайчик. Я его не буду сильно сюда тут держать откорм. Так и будет. Отъем. И дарачи. Если для себя, ну на продажу понятно, так само загнал, продал. А если для себя чуть-чуть подыму и те клетки на откорм. Так и будет. Поэтому вот, четвертый день по носам нету. А это шо? Это самое главное. Всё, всем спасибо за внимание и всем пока.